Здравия, друзья! С вами на связи Денис Залевский. Я являюсь официальным представителем компании Source Energy. Кто с ней не знаком, вот сайт компании. Главное. Компания Source Energy производит альтернативные источники энергии. Точнее, которые не имеют альтернативы, это бестопливные источники энергии. Как это работает, можете посмотреть на сайте, также почитать, здесь есть вся информация. И от меня начинается акция с 19 марта 2018 года. Разместил я вот такой пост у себя на стене ВКонтакте, делал. Внимание, друзья, с 19.03 начинаю раздавать подарки первым 10 людям, которые напишут мне сообщение о своем желании получить 1 мегаватт-контракт в подарок. Сообщение принимаю по всем контактам. Skype, телефон, ватсап, Telegram, вайбер, почта, <coughs> контакты, одноклассники. Вот по такому одному мегаватт-контракту дарю каждому десяти первым людям, которые мне напишут в личном сообщении. Хочу получить мегаватт-контракт. Далее связываемся с вами. Помогаю вам зарегистрировать кошелек аватаре для получения мегаватт-контракта. Ну и в общем все в текущем режиме. Кому нравится данная акция ставьте лайки. Делитесь в соцсетях и жду ваших сообщений. До новых встреч. А еще чуть не забыл. Надо показать же. Сейчас показываю вот свой кошелек <coughs> на аватар его. Что у меня тут есть в кошельке в 110 тысяч мегаватт контрактов которые у меня здесь имеются на продажу то есть я их продаю <дарить>, дарить я буду по одному мегаватт контракту с этой суммы то есть обращайтесь рассказывайте об этой акции своим друзьям знакомым и все получат подарки теперь значит точно до новых встреч.